В малом зале КСК «Уник» состоялись проводы поискового отряда «Снежный десант» межрегиональную поисковую экспедицию «Любань-2017». Сначала осенью у нас происходит разведка. Мы ищем места, где возможно найти бойцов, поднять. Это преимущественно воронки. Потом весной мы выезжаем. По данным местам ведутся уже работы. Откачиваем воду из этих воронок, счищаем, расчищаем поверхность, делаем археологический стол и поднимаем останки бойцов, для того чтобы в дальнейшем их захоронить с почестями. Экспедиция «Снежный десант» отправится в город Любань Ленинградской области для того, чтобы найти пропавших и погибших без вести в год Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии. В этом городе происходила Любанская наступательная операция, где действовала 54-я армия В мероприятии приняли участие не только бойцы отряда Снежный десант, но и студенты администрации университета и ветераны поискового движения. Над ними по трое зеленый уходит взвод. Куда ведет его дорога? Туманный след. Земля солдат и так уж много за много лет. Бойцам отряда Снежный десант вручили памятные подарки, а также сказали теплые пожелания и напутствующие слова. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.